Студенты педагогического отделения института математики и механики КФУ познакомили учеников Зеленодольской гимназии номер 5 с трудами и деятельностью Николая Ивановича Лобачевского. Через театрализованное представление студенты разрушили главные мифы о жизни великого ученого. И есть несколько мифов о том, что он занимался только геометрией, хотя на самом деле он вел очень активную жизнь у него была очень э, такая активная жизненная позиция. Он был народным деятелем, просветителем, э, помогал всячески учителям, помогал детям из бедных семей. Школьники были искренне восхищены ученым, а некоторые даже воодушевились на поступление в институт математики и механики Казанского федерального. Это чувствовалось, что мало знают о Лобачевском. Ну, то есть, ну на, на слуху имелся, но никто не знал, что он настолько талантливый человек. Было очень интересно узнать о Лобачевском. Ну, редко можно узнать, что у нас в России были вот настолько великие люди. Теперь знаю, куда возможно буду поступать. Спасибо студентам вот за такое мероприятие. Студенты Казанского федерального представили историко-математический спектакль на русском и татарском языках. Возможность познакомиться с трудами Лобачевского в этот день получили и ученики лицея номер 9 имени Александра Сергеевича Пушкина. У нас есть целый ряд школ-партнеров, с которыми у нас договорные отношения, взаимовыгодные. Они готовят для нас абитуриентов. Мы, соответственно, проводим здесь профориентационную работу. И сегодняшнее мероприятие оно носило именно профориентационный характер с тем, чтобы привлечь лучших абитуриентов в школу. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.